Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сейчас находимся в Кера, третий выпуск с этого объекта. Освещаем здесь строительство цокольного этажа. Значит, на данный момент мы уже произвели работы по устройству бетонной подготовки, наплавили гидроизоляцию, частично смонтировали опалубку и приступаем к кормированию фундаментной плиты, которая будет закладываться в основании этого цокольного этажа. В прошлый раз, когда мы были здесь, ребята еще заканчивали земляные работы, занимались устройством деревянной забирки, которая является подпоркой основания под существующим домом. После того, как мы работы закончили по устройству забирки, провели работы по выравниванию основания, уплотнили, сдали технадзору уплотнение. После этого заложили здесь инженерные сети под. Самим под фундаментной плитой здесь закладывается канализация. Это вот три выпуска у нас есть, которые уже сразу мы врезали в существующую трассу канализации. В целом я рекомендую всем, кто строит сокольный этаж, делать при ямах э, в нем, потому что в процессе строительства накапливается какая-то вода, которую удобно собрать в одно место и насосом откачать. Также в процессе эксплуатации, если вдруг какая-то инженерная система ее порвет или придет негодность Воду можно будет собрать в одно место и откачать Потому что насосы э, дренажные от низа они воду не поднимают Но если есть приямок, можно в нее сбросить Вот в этом строении у нас три приямка Сейчас на уступной этапе устройства под бетонки Мы сформировали ну, места планируемых приямков Сейчас, когда будет уже армироваться плита и ставится обалка Мы сформируем прямоугольную форму приямок Который уже вон будет расположен Здесь также вот установлен сразу выпуск трубы при ямке, три выпуска, которые объединены в одну ветку и сбрасываться будут уже в ту часть. Параллельно пока работали, обнаружили трубу водоснабжения, ее планировали завести через стену, но так как она шла ниже, вот ее завели в место, согласованное с заказчиком. Здесь планируется потом водоразбор по дому. Там горячая, холодная, горячая вода прямым и обратным контуром и э, холодное водоснабжение. Вот, э, сегодня у нас 29 октября уже на этой стройке у нас сегодня 13-й день строительства. Сегодня мы значит э, подготавливаем арматурные изделия к монтажу, гнем П-образные элементы, Г-образные элементы, э, лягушки, которые будут между сетками находиться, и готовимся уже к активному армированию. Завтра планируем приступить к армированию фундаментной плиты. Сейчас частичную арматуру сразу занесли, положили. Будем ее здесь использовать. Значит, что еще хочу рассказать. Зачем надо делать подбетонку под цокольный этаж? Задачи тут две. Первое это выровнять основание, так как тут площадь большая. для того, чтобы на этапе строительства именно фундаментной плиты соблюсти все защитные слои где надо и в целом не допустить перерасхода материала бетона на этапе заливки под бетонкой можно выровнять и создать ровное жесткое основание, на котором можно уже работать. И второй момент, не менее важен, это устройство гидроизоляции как раз наплавляемой, которую можно наплавить только на ровное жесткое основание, то есть на песок или на щебень наплавить невозможно. А так как эта конструкция заглубленная в грунт, тут, во-первых, надо защитить бетон от переувлажнения в процессе эксплуатации и надо создать хорошую гидроизоляцию, то есть, вот Наплавляемый гидроизоляции выполняет эту функцию. И второй момент это защитить сам цокольный этаж от обводнения и для этого как раз применяются вот такие системы это достаточно герметичная гидроизоляция потом когда зальются стены мы их тоже покроем гидроизоляцией и спаяем по периметру и получится такой мешок гидроизоляционный который не пропустит воду вовнутрь нашего строения На сегодня все будем держать вас в курсе строительство данного объекта подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии будем на них отвечать всем пока